всем привет меня зовут макс риск это игра зумба зуба а не зумба вот повторяю зумба и с ошибками в общем названиях роликах там еще есть зуба нашем канале называется риск старт зумба и кома на русском зумба да вот сегодня я бы хотел еще прокачать основной аккаунт дом Высокого уровня. Смотрите, у меня уже шестой ранг. 220029 кубков. смотри что-то выпадает. Вау. Спасибо, что подписались на канал. Спасибо, что поставили лайк. И у нас выпадает укол. Течку. Автоматически, я это знаю, штучка. Она офигенная, друзья. Она нас регенерирует, если мы стоим. Аптечка. Это даже лучше, чем панда. Но она есть, а аптечка ждешь. Афэкашешь и, и все. Соберем события. 10 штучек. Ну что ж, давайте проэкспериментируем над кем? Давайте посмотрим. А -а -а. Ну давай моли, моли, давай контент. Сначала я улучшим, что было проще побеждать всех врагов. Подождите, сколько я кинул? 2к я кинул. Знаете, что нужно копить монеты теперь? Потому что сначала писи а потом 100 потом наверно э, что тут такое Моли может использовать один предмет э, надеть ну, почему один предмет, молим а еще мы же его прокачали точно так так так что же выберем значит молим может э, ну давайте копьем нее длинный копье так что будет норм по-моему очень классно улучшили сразу слот открыли ну, вроде бы у них 4 слота. это значит седьмой потом где 10 и так заметьте глазком давайте загруж... загрузка карты где мы, блин там нас ждет один чувак в общем если бы здесь отдыхать то можно подкрепиться так что вальчиком нам все равно если нас будет бить мы уколочком зарегенерируемся Неплохо мы взяли эти все бронзовые. Так, так, так. Ух ты. Так, так, так. Иди отсюда. Вот, идем сюда, вот, друзья, и посмотрим. Так. Что, ничего? Я не понимаю, почему ничего? Почему ничего не происходит, а Так, так, так. Так. Давай, регенерация, иди, иди. Так, ждем, друзья. Вот не пойму, почему регенерация, но ну, не идется. Давай, давай. Уколчик работайся. Не, не работает. Просто не работает. Очень жалко. Так, что там собираешь у нас? Ага, приметики. Ну ладненько тоже. Понадобится нам. Бежим, бежим. Так, у нас есть слой для защиты. Давайте по посмотрим. Угу. Регенерация, давай, давай, давай. Как он и не напал? Почему у меня регенерации нет? Блин, блин, блин. Иди отсюда. У меня нет регенерации, да и блин, -мо, иди отсюда. Плюс сейчас меня могут убить или легкотням просто. Просто шок, если честно. Так, давай бомбочку возьмем тоже. Так, тихо. Бомбочка нужная. Fortnite, Fortnite, друзья. Просто Fortnite. Это реально прикольно Fortnite, смотрите. Вау, вы это видели? Ставьте лайк, если вы это никогда в жизни не видели. Так все мы там бабамнули. И все сломали, по-моему. Бам! Лесенок разозлился на меня. Бла, лисенку. А я тебе про что, лисенок? Так регенерация и бежим отсюда. Блин, даже не успел убежать. Но это было прикольно. С вас, конечно, лайкос, если досмотрели этот ролик до конца. А то я так замечаю, что смотря, потом ходе сразу, сразу, сразу. Так что вот так вот. Ух-ух, вы заберем награды. Так, так, ты. Что там еще? три врага в воде. В воде убивать? В смысле? Я че должен быть лучником? Как думаете, я убью врага? Давайте берем значит, молим. Оли. Не, я их еще не изучу всех. Так, жирафик, как там его зовут? А, ну да, пеппер. О, кстати, после улучшения нам дается еще одна волнашка. Это дополнительная способность. Вот не понимаю, зачем это укол, а? Эффективность 50% процентов, нам не дает вам умереть, автоматически принимает аптеку, дает мне умереть. Странно, что-то я этого не замечал. Друзья, напишите в комментариях, это работает или нет, укол топ или нет. Да, что-то я сомневаюсь в этом. Так, смотрим на карту, можно пойти сюда. Вот. Угу. Прекрасно, сейчас меня убьют, да? Прекрасно. Давай, давай. давай. Опана. Конечно, безумно. Но прикольно. Вот скоро будет новое обновление. Глобальное обновление. Так иди сюда. Будет уже кое-что новенькое. А что именно? Ну, будет 3 на 3 игра, игра. А то 1 на 1, 2 там. Против всех. 2 на 2 там бывает, да? И 3 на 3 будет шок. Будет новая игра. Отлично. Посмотрим. Похоже же игра на Бравл stars или же нет. Если да, то что-то подозреваешь, что они все копируют. Ну, конечно, Бравл stars тоже копировал Фортнайта. Так что тоже нужно не забывать про этом Хитренький, хитренький. Ну да, я жрав. Я ж могу. Я ж Пеппер. Я ж могу посмотреть на всех. С высоты. Так, что мне не страшно ходи здесь и рассматривать. Ну что, зря ты убежал. Так, как... От... опа -на! Страшно, страшно. Блин, бомбочка даже недалеко стреляет. А вот... Э, Лок то, да, он далеко. Так, где ждем? бежим так кто тут у нас есть алисинок лисенок уйди уйди уйди алисинок лучше тебя уйти блин блин блин почему я ж ничего такого плохого не делал так вот. давай давай делись с друзьями делись с друзьями ах ты что такое подставил нас друзья нужно ему дать такое сумкам хопа на так нужно сваливать так иди отсюда сваливать попал почти бы бегом сваливаем так в воде убивать игрока отлично мы убили в воде игрока но так я знаю что он хочет меня убить да но мы ему не дадим так давай-ка регенерация мне нужна ваша помощь чтобы на... нашел кого-то хупана хопана хупана кто тут прячется вот кто тут прячется так нечестно дети там Давай, давай, давай, давай. что Так, серебро. Ну, неплохо. Это что же сила? Так, он точно там вот. Хопано. Так. Хопано. Так. Хопано. Капец. Что с ним происходит? Так, так, так, так, так. Офигенно, кстати. Лут. Вот. хупо мне не берутся блин друзья я не знаю что ж я ничего не беру а, в вот, общем дело легендарка. так иди вон стоп Топ-1, один, топ-1. Один. Хоп она. Топ-1, друзья. Это просто легендарная штучка. Да, ее лучше найти. Она очень редкая. Второе. Первое место. этому 2 второго, думаю, как так. Первое место, отлично. Пообеда. Так, давайте соберем награды. Там монеты, все такое вот. Тих, тих, тих, смотрим, смотрим, соберем. В общем, друзья, если вам игра нравится, то я буду чаще записывать что-то я начинаю подтормаживать, замедлять видеоролики. Ну, у нас ссылочка есть на другие каналы, это ж не один наш канал, что прям нас сразу не забанили за всех каналов, за авторские игры. это же общая игра, по-моему. Ну, что-то я побаиваюсь, так что всем, в просмотр всем.